Дорогие наши создатели красивых и счастливых улыбок, наши чудо-врачи-стоматологи, хочется поздравить вас с вашим профессиональным днем и пожелать вам крепкого здоровья, моральных и физических сил, терпения, удачи и профессионализма, чтобы ваши клиенты вас любили, ценили, доверяли и уважали, и нисколько не боялись. Поздравляем с праздником укротителя кариеса и повелителя Плом! Желаем успехов, инновационных методов работы, благодарных и белоснежных улыбок пациентов. Пускай работа приносит удовольствие и высокий доход.